Сергей Бердачук, в этом видео я хочу поговорить о смысле вашей работы, о смысле жизни. Ради чего вы делаете бизнес, не ради просто денег, а по сути, ради удовольствия, ради наслаждения жизнью, чтобы вы могли себе позволить, себе, своим родственникам, детям, позволить отдых в любое время года, на море, где-нибудь еще в горах. Подумайте. Что для этого надо? Для этого, прежде всего, надо выстроить автоматизацию бизнеса, чтобы он работал без вас, выстроить бизнес процесс. Как именно ваш бизнес работает не вас? То есть вы вводите специально, либо же алгоритмы на сайте, допустим, если вы интернет-бизнесом занимаетесь, вы делаете автоматизацию, полностью автоматизацию всех процессов, за счет этого деньги приходят сами по себе, все происходит автоматически. И в обычном бизнесе тоже можно это делать, я помогаю это все делать, на сайте есть формочка для обратной связи, где вы можете поставить заявку на персональный коучинг, где мы можем обсудить возможные варианты и проблемы, как решить в вашем бизнесе. Я знаю очень много разных способов, помог множеству бизнесов достичь таких результатов, получать все больше и больше денег, используйте всех удачных вам продаж.